Расстилай покрывалом Утренний туман. Солнце встало И нарисовало мой калаш. Мой заказчик, Ты мне Богом дан. Тебя творю я трепет на пейзаж по спокойной водной глади камни разбросал, Карп нарушил Безмятежность зеркала воды. Повелитель мой на каждом камне созерцал Все мои объемные пейзажные труды. И вы, заказчики мои, властители миров, вы так близки к богам и фараонам, И ваши планы не любой понять готов. Зачем сады свои вы строите эоном? А гости ваши золотят Пруды деньгами, желанием, Сюда еще вернуться и вдохновятся нереальными мечтами, которые в реальность обернутся. Поэтому мой критик, дорогой, искусство вед, я и культуролог Вам не понять, зачем же я для вас такой Природный реалист и футуролог Утихнет суета душевных мук, Карп подплывет и руку обласкает. В любви признается вам ваш сердечный друг, когда в саду моем он с вами побывает.